Как вы думаете, почему Китай все-таки имеет необычный аналоговых нет производства оружия? Конечно, это очень странно, но я вам хочу кое-что сегодня показать и рассказать. То, что все-таки создавалось несколько десятками лет, уже оказывается на Земле. Что именно и почему множество американских политологов и даже военных чиновников начинают понимать о том что китай это не та страна где можно изменить исход своих действий тайвань назначение цель или что-то наподобие это конечно очень интересно но реальность того что происходит это реальность всех зацепит это как домино но суть в том что заключается друзья несколько удивительных видеосюжетов каких ну например посмотрите эти Как вы думаете, почему Россия все-таки разрабатывала и дорабатывала необычные объекты? Кстати, множество очевидцев, пилотов и даже люди, которые видят и наблюдают неопознанный летающий объект, они считают, что это все-таки НЛО. Но на самом деле на одном из масштабных действий, а именно учения. F-16 американского происхождения был замечен с необычным объектом. На контакт он не выходил, как и сказал пилот. Но суть в том, что на нем был триколор, флаг России. Вы видите необычные и очень интересные кадры. Как объяснить то, что вроде НЛО, а оказывается, все-таки это Российская Федерация. Очень удивительный вопрос, помимо того, что пилот все-таки рассказал и сказал, что этот объект все-таки пытался выйти на связь, только как? Вопрос. Но это еще не все. Несколько удивительных моментов было замечено недалеко от Тайваня. То есть вы видите китайский флот, который движется в сторону Тайвань. Самое интересное то, что не флот напугал, а именно напугал это необычное пространство объектов, которые целеустремленно сопровождали целый флот. Говорят, что это вооружение Китая, которое на протяжении 30 лет разрабатывали эти необычные объекты. В общем, есть множество тайн о том, что попадаются сейчас они а не везде. Не зря Тайвань удерживала точку зрения своих действий. Они относились к Китаю очень осторожно, но никакие моменты не выдвигали. Но случилось так, что и должно было случиться. Несколько путей назад было замечено необычное движение со стороны Китая, где армия и объекты начали совместно проходить учения. Тайвань увидел своими глазами сверхсекретное оружие, которое разрабатывали с Российской Федерацией. Но происходит это не каждый раз. Но что именно? А самое интересное, дорогие друзья, то, что вы видите сейчас. Момент истины о том, что военные Китая, военные Тайваня и даже военные США имеют на борту еще одно очень интересное оружие. Эти кадры были засняты одним пилотом, который приземлился на этот авианосец. В общем, суть в том, что этот объект был разработан американскими учеными. Оказывается, этот объект издавал необычные излучения, эхо и даже, дорогие друзья, этот необычный объект мог уходить под воду. Это США разработки о том, что мы с вами видим но самое интересное то что не так давно на учения с Россией был замечен объект нло так считали многие но на самом деле это и не был объектом нло вы видите уникальные кадры как проходят совместные учения с необычным оружием россии это объект похож на нло вы видели перед этим видеосюжетом первый ролик. Там также был этот объект. Это два объекта, которые были созданы Россией, но их очень много. Самое интересное не то, что вы видите, а то, что это необычно может сотворить. Но и самый интересный момент, который произошел, это Китай. Флот китайский двигается и движется целеустремленно к границам Тайвана. Самое интересное было замечено неопознанный летающий объект сопровождения под флотом. Что самое интересное, этот видеосюжет был сделан 3 дня назад, но панику набрал он очень огромно. Почему Россия все-таки давала свои сверхсекретные материалы Китаю для разработки своих интересных моментов, а именно оружия? Никто не поверит, да и не поверит ту исходную позицию, что эти объекты служат людям. Поэтому множество ученых считают создавать оружие тайно от других стран. Поэтому и страны считают, что они видят объекты НЛО. Но это обман зрением. Оказывается, что под объектом НЛО это все-таки разработки ученых, людей. А дальше, дорогие друзья, подумайте сами, правда это или все-таки ложь?